Всем привет! Продолжаем C17 разбирать. И сегодня очень быстренько, тут коротенькое такое. Коротенькое. Что коротенькое, добавилась в C17. Вот такая полезная функция Make from Taple. Вот на это кортеж. И Apply. Что это такое? Ну, кортеж. Кто не знает, я-то не делал у себя обзоры: что это такое. Только мы сталкивались или вы сталкивались в моих видео с парами СТДПР. Ну а Кортеж это пара, это только два значения, 1, 2. А Кортеж это два три 4, 5, 6 значений. Ну, как бы без фанатизма, да, это какой-то набор значений. Вот. И в данном случае, давайте посмотрим на этот пример. MakeToPool, да, создать Кортеж. Вот, я здесь перечисляю, что мне надо создать, да, из каких значений. В данном случае это какое-то имя, да, там и фамилия, там, плюс-плюс, gcc 21 и 1. Что такое 21? Ну, в данном случае в кортежах сложно иногда понять, да, но мнения разделяются. То есть, либо создавать структурки, в которых четко, в данном случае коричневым по белому написано, что это имя, фамилия, возраст, айди. Ну, такое. что такое. Что-то может передаваться json что-то может еще как-то передаваться по сети. Это все может формироваться в кортеже, кортеже потом в объект и так далее. Мы сейчас вообще не об этом. Так вот, этому я создаю кортеж, например. И теперь можно сконструировать объект из кортежа, то есть из набора этих, этих, этих, этих вот характеристик, параметров. Для этого наш объект должен иметь конструктор, в который мы передаем, да, то есть должны соответствовать порядок и тип параметров. В данном случае я кортеж создал: строка, строка, int, int. То же самое у меня вот здесь в таком же порядке. Но даже не вот здесь важно, а важно в конструкторе, в конструкторе обычном конструкторе. Вот строка, строка, целочисленная, целочисленная. И используя стандартную библиотечную функцию make from tuple или tuple, где я правда не знаю, как правильно говорить, вот, кортеж, создать кортеж, обязательно указать тип. И передать непосредственно вот этот вот кортеж. И соответственно здесь будет произведено конструирование, то есть э, разложится наш кортеж на 4, составляющие, на 4 составляющие и получим готовый объект, созданный из кортежа, который может быть получен по сети. Ну или что-то такое. И что еще в C17 добавилось? Это apply. std apply стандартная функция в стандартной библиотеки, для чего она нужна. Ну, она нужна apply. Что-то применить. Что применить? Применить называют еще collabor объект. Это может быть лямбда выражение, это может быть функция. Но в данном случае это функция. То есть есть кортеж и есть функция, которая принимает то. Количество параметров и тип такой же, который содержится да, в кортеже. Вот И соответственно мы передаем сюда вот как бы вот кортеж. Точнее вот с помощью, функ... то есть apply применить, применить вот эту функцию на вот этом кортеже. В данном случае эта функция просто печатает весь набор э, вот этих вот параметров. Ну давайте, за... Блин, давайте да, запустим. F9 я поставлю. Сейчас быстренько пробежим и думаю все. То есть видео коротенькое, но как бы надо знать, что такое тоже есть. Итак, кортеж мы создали. Сейчас мы сконструируем объект на основе кортежа. Вот мы сконструировали. Имя, фамилия, возраст, ID. Теперь применим. Так, где у нас терминал? Наш терминал пустой. Выполняем apply. И теперь у нас вот здесь вывелась информация. Вот. Ну, на этом, думаю, все больше, здесь не о чем говорить, но об этом, как я говорил, знать нужно. Вещь удобная, и... но самое главное, без фанатизма. Фанатизм в этих вещах э, очень плохая вещь. Поэтому всем спасибо за внимание, подписываемся, делимся, комментируем и все такое. Всем пока.